Боже мой, iPad уже 12 лет, и все эти годы мы жили без этой фишки, страдали, ждали, надеялись, и вот наконец-то в iPad US16 нам дали то, без чего вы чувствовали себя как-то неполноценно, покупая девайс за 100 плюс тысяч рублей. А Я говорю про iPad Pro на процессоре M1 12,9 дюйма, микролет классный, мощный, он был кайфовый, но... Без этой фишки он был какой-то не такой. И, конечно же, это приложение ⁇ Погода ⁇ Наконец-то, спустя 12 лет после выхода оригинального iPad, Apple дала ⁇ Погоду ⁇ Но не калькулятор. Калькулятора в iPad до сих пор нет. Для этого нужен процессор M2, 5000 ядер, и тогда, возможно, все случится. Друзья мои, вчера мы смотрели iOS 16 Beta 1 на iPhone, а сегодня посмотрим iPad 16, такая же Beta 1 на моем iPad. И в первую очередь мы заценим Stage Center, потому что это, наверное, самое интересное. Так что располагайтесь поудобнее, положите что-нибудь вкусненького поесть, попить и поехали. К сожалению, для демонстрации Stage Center, я сейчас расскажу, что это такое, мне понадобится вот такая штука. Почему, к сожалению, потому что я ненавижу эту клавиатуру. И как видите, она уже немножко вся какая-то вскрытая. Потому что я, ребят, из Бегик попросил мне самую дешевую найти, чтобы прям лютая вообще дешмань. И вот они какую-то мне добыли, за что им огромное спасибо. Вообще, если у вас есть какие-то запросики по технике Apple, аксессуарам и прочему, по ссылочке в описании переходите. Бегик.ру, наши давние друзья, и ваши, я уверен, тоже, где вы покупаете технику Apple не только и живете в счастье. Бегик, спасибо. Magic Keyboard. 35 тысяч рублей. Хитрён, пассатиш. Дело в том, что Stage Center с непосредственно, но внешним монитором работает только при подключении вот этой клавиатуры. Насколько я понял, мы сейчас проверим. Потому что фишка-то в чем? Раньше Подключая iPad по USB-C к какому-нибудь студию дисплея, у нас просто миррорилось, понимаешь, у нас миррорилось изображение. А нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы здесь была своя картинка, а на внешнем мониторе своя, как это бывает у ноутбуков. Этого не происходило, поэтому нам нужен вот такой аксессуар. На самом деле, я до сих пор не понимаю, зачем Apple все это время планомерно, зачем-то очень скрупулезно превращает этот несчастный iPad в какой-то какой-то до макбук. Но он не будет макбуком, говорю я ребятам из Apple, и вы, я уверен, тоже. Тем не менее, конечно, вот эта самая клавиатура в этом исполнении, ну, секс, согласитесь, просто величие. Это нам больше не нужно. Но! Дело в том, что вот в таком сетапе, вот этот самый iPad, он толще, тяжелее свежеанонсированного MacBook Air, который мы, конечно же, тоже совсем скоро своими ручками потрогаем, но случится это уже в июле. Поэтому я не понимаю, кому, кому может захотеться использовать вот это, тем более, что все равно это iPad. Здесь мощный процессор, но нету полноценного лютого Photoshop. Здесь мощный процессор, но нету лютого Final Cut. В общем, я не понимаю, чем загрузить всю эту радость. Тем не менее, но Поехали, посмотрим, как оно работает. Для начала, помните крутейший экран блокировки iOS 16? Так вот, на iPad его не будет. Опять же, видимо, в следующем году нам достался только толстый шрифт непосредственно часов. Ни настроек, ни каких-то прикольных вещей. Сколько пальцем не ни тыкай, ничего не произойдет. Но проваливаемся внутрь. Здесь нас ждет виджет погоды. Он, кстати, был уже какое-то время, но теперь, если я на него нажму... А, серьезно? Ничего не произойдет. Ха-ха-ха. Но хорошо, я нажму вот так и скажу ⁇ Погода ⁇ Сейчас ясно. 22 градуса. Bad request blocked. Хорошо, я сделаю двумя пальцами вниз и напишу ⁇ Погода ⁇ и вот тогда я провалюсь в то самое замечательное приложение, которое нам дали вот только что. И здесь смотри, просто как пилот самолета. Вижу ветер, ощущаю как 19, влажность, видимость, давление, ОФ-индекс. И здесь могу посмотреть карту осадков, смотри, как это происходит. Почему-то ее как-то расколбасило неправильно. Здесь, соответственно, двигаются все эти неприятные дожди и прочие вещи. Слои, пожалуйста, по температуре могу сориентироваться. Так, я нахожусь в желтой зоне. Замечательно. А еще качество воздуха. Так, качество воздуха серое. Ну, потому что мы в Москве. Короче, бета. Все работает криво-косо. Но, тем не менее, оно в каком-то виде существует. И замечательно. Приложение погода. Ждали 12 лет. Вы, да, распишитесь. Но! Смотрите, как было раньше. Я захожу в сафари, такой, ага, Яндекс, пишу, что я пишу. Вилсаком, я пишу. Вилсаком. Поиске захожу, вот нахожу себя замечательно, перехожу на сайт, в наше приложение, здесь у нас все как положено, вот оно, какое красивое приложение, кстати, скачивать в том числе и на iPad можете пользоваться, но соответственно, раньше я мог этим всем управлять каким образом, я такой хм, хочу еще Twitter читать и чтобы это вот так было, и вот у тебя соответственно сафари, вот у тебя Twitter вот это все замечательно живет, можно было сдвинуть в другую сторону, все это мы тысячу раз видели, но теперь, друзья мои, я нажимаю вот сюда, соответствующую кнопочку Stage Center бабах и смотри, что произошло. Просто, теперь это окна, ребята, теперь это окна, которые можно двигать. По непосредственно рабочей области можно менять их размер вот таким вот образом можно быстро переключаться между соответственно окошками причем видите они биндятся друг с другом то есть здесь я смотрю пожалуйста ввдц здесь я листаю соответственно сафари здесь у меня погода и дальше вот приложение велсаком рядышком соответственно почитал статику о том что лада гранта теперь выпускается в версии classic без подушек безопасности и abs так расстроился что пошел срочно смотреть погоду и теперь я все это делаю вот так просто. Надоело, нажал соответствующую кнопку, вернулся в старый добрый iPad. Живу в счастье. Кайф. Но самая жесть начинается, когда мы подключаем дисплей. Смотрите прикол. Это дисплей, iPad Pro. Одним проводом подключаю. И я вам такую штуку уже показывал. И что мы имеем на выходе? А у нас происходит мирроринг изображения. То есть все, что происходит на iPad, также дублируется на экран. В целом, конечно, забавно. Можно там, не знаю, видосик смотреть. Но как будто неудобно. И знаете, что ребята из Apple придумали? Когда ты это все вот к этой клавиатуре, зачем она нам была нужна, подключаешь, Тадам! У тебя какой-то декс, переизобретенный плом происходит. И он работает, понимаешь, только вот в этой клавиатуре. Потому что я взял трекпад Magic, и он тоже подключен, вот этот курсор. Но ты не можешь взять iPad, подключить там клаву и трекпад и получить вот такой сетап. Тебе нужен именно вот такой аксессуар за 35 плюс тысяч рублей. Узнаю, ребята, из Apple. Молодцы! Смотрите, что теперь я могу сделать. У меня здесь свои рабочие области, здесь свои, и я такой Safari открывается на весь экран, да? Соответственно, вот вы чувствуете вайбы вообще macOS в полный рост? Я снова попадаю в Яндекс и пишу то, что там хочу писать в Яндексе. Либо я вызываю, собственно, YouTube и переношу его, опять же, вот непосредственно на этот экран. Могу я так сделать? Ну-ка, ютубчик, чик Хопа! И вот у меня здесь youtube понимаешь? И я могу the смотреть the его the со звуком из дисплея а здесь у меня мой iPad, и хочешь пальцем тыкай, хочешь курсорчик вот так вниз опустил, и вот тебе, пожалуйста, своими делами здесь занимаешься, и можешь еще что-нибудь посмотреть. И это все работает уже на бете, ничего не нужно апдейтить, разработчикам ничего не нужно делать, все здесь как оно есть, причем если вы думаете, что вы можете открыть только два приложения, я вас обломаю, вы можете открыть три приложения, то есть если вы хотите музыку открыть, вы можете и музыку открыть, и сделать это... Эх, блин, Их. А, ага, вот тут есть кнопки интересные, вернись, верни, э, э, стой, А, короче, я понял, что надо разбираться, да, вы скажете, может быть лучше при таком режиме загружать Mac macOS, и вы знаете, я с вами соглашусь, потому что мне кажется, это какое-то все равно немножко извращение, тем не менее, ну, мне нравится, видите, как подключить трекпад, мы изучали, например, во, а YouTube смотрю, вилсаком читаю, музыку слушаю. Пространственное аудио, потому что этот монитор поддерживает пространственное аудио. Эда Ширана запускаешь и слушаешь Shape of You, потому что ты сумасшедший. А? Жесть! Вот такие вот приколюхи, друзья мои. Слушайте, ну я, я не знаю, если вы прямо сейчас не захотели бежать и покупать вот этот сетап за 250 тысяч рублей, не знаю, что с вами не так. На самом деле, конечно же, действительно круто, что они придумали, как э, этот iPad на M1 хоть как-то загрузить, и это здорово, но в целом, в целом, конечно, у меня все равно есть огромное количество вопросов к тому, что из iPad а пытаются сделать вундервафлю, и очень непонятно, зачем постоянно это происходит. Но в любом случае, для первой беты это круто. Ну что ж народ, вот такое первое впечатление об iPad OS 16 Beta 1, и здесь важное уточнение. Большинство фишек iOS 16, которые мы уже успели заценить вчера, здесь также присутствуют, мы на них просто не стали тратить время, поэтому если вы хотите узнать, что интересного будет в iPad OS 16 в том числе, welcome, ролик для вас вчерашний, ссылку оставлю в описании. Ну а вообще, вообще поглядим-увидим, мне очень хочется, чтобы у Apple все получилось, и они действительно смогли сделать, что называется iPad Great Again. Пока, к сожалению, ну попытка защиты. будем следить за развитием, так сказать, событий. Но пока, ну все равно слишком дорого, слишком сложно, слишком как-то непонятно. Сам по себе Stage центр без внешнего монитора, как будто просто пфф, зачем? Ну, то есть, я не такой продуктивный. Я много раз говорил, что для меня iPad это исключительно гаджет for chill такой, знаете, для расслабона. А здесь мне пытаются его постоянно втюхать как рабочий инструмент. Да нет! MacBook Air дешевле, удобнее, лучше, во всем краше, работает даже дольше. Странная фигня. Увидимся в следующем видосе. Пока.